Для меня существует лишь одна валюта, это эмоция. Если я ее вызвал, я получил. Послушайте, должен вам сказать что Я завязан с наркотиками. Поверь не буду. Говори, что ты завязал, это то, что тебя хочется с наркотиками. Будучи поколением наркотиков, достаточно будет вдохнуть твой прачку, чтобы Дайте мне четыре колеса, возьму Наконец понять, что употреблять не надо больше никогда этого дерьма. Алкоголь на архозе, в моего здоровья тротики. С каждым батном и пятки ближе к десятке. Мой образ жизни, наверное, станет причиной моей смерти. Но если я скажу, что забежу, не верьте. в каждый раз, когда я прочь, не ко мне в гости. Снова к полюбой приходит. Мы живем один раз на хо воздерживаться на хо горит. Мои привычки. В нашем с тобой творчестве есть какая-то идея? Конечно вот. есть, как минимум. Минимум идея. Слушай, вред мы не снимаем. Ну, вред алкоголя он всегда имеет. Чрезмерное употребление, ребята, меддрав, меддрав, Вы с нами об этом узнаете, раз всегда, бля, МС, у меня уже нету сил Смотри, что со мной сотворил этот дебил Выгляжу так, будто бы мне лет шестьдесят Та же тело вся, дальше так нельзя Мозг задумайся, пока еще не поздно Мы тут с почками на пару, охуели просто И теперь желудочная железа Тоже выступает за то, что ты завязал Не веришь нам? То ну легких спроси Сколько лет рэп читать осталось этому МС Начал и дал два-три, что ли говорил, В целом подзасрать нас изнутри Но на эту так что в стакет забивайте, давайте Передавай по книгу, не забывайте И бы не случилось, знайте Ха-ха-ха, он жив! Мои привычки В покое не оставят меня И там я мечтами дружи Иная компания И так не шанса Узнать, как здорово жить Если ничем не убираться Пусть всегда нужно дружить Бля, если бы шуток тебе не дают Бля, не спрашиваю или если у тебя каждую шутку, что я бомнула раз этот мне давали, я работаю вот на элемент, я так, как она Я пошутил бы. Я работал вот так, на она не мерзла, да, блядь. Хозяйский нахуй выкинь, помойку нахуй. Пошел ты нахуй. Давай-ка вот так, что в кадр летела. Блядь, по-моему, я сделал того хуже. Да нормально ты все сделал. Нормально блять. все сделал. Такой аппетитный! Может он ложный просто? Может быть он ложный! Ты чё творишь-то? Совсем его Грибочек вкусненький! Да ножку не ешь! Может быть опасно, отравиться можно! Заебало! Ставь ножки! хорош жрать! <свят> Я имею в виду, что вот без разницы, пус, что, что, что, <свят> что, что, <свят> что паленка, что... Такая, мне абсолютно без разницы, что пиздец, блядь. блин. Дело, чтобы, блядь, русский язык, сука, процветал, блядь. Чтобы было о чем попиздеть, блядь. Чтобы мораль жила рекой, блядь, чтобы, блядь, идея доходила. Таких интересных личностей я бы до тебя не встречала. Браво, браво, гениально просто, ⁇ ёпт. Пока.